Меня зовут Ольга Данилина, проект английских в Дубровицах». После семинара у меня возникло в голове чувство структуры. После семинара Ольги Львовны было полное вдохновение, но не было структуры, или ее было мало. От семинара Татьяны ожидала, что все это упорядочится, и это действительно упорядочилось. Немножко не до конца, но я надеюсь приехать домой, переварить все, и все, что там не упорядочилось, написать в виде вопросов, надеюсь, что это потом Лера рассылка, да Рашид, да разошлет. А особенно у меня благодарность за грамматику таблиц времен, хотя уже тоже много раз говорили на базовых семинарах, только сегодня я поняла, что я завтра приеду в передельник, и я начну это применять, именно завтра. Вот только сейчас такое чувство появилось. И отдельная благодарность за то, что вот есть структура, Четкие вот эти геймс, да, плюс-плюс-минус-минус, минус, раскладушка, game головоногие, прям четко по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, и данные сэмплы, чем их наполнять. Благодарю я организаторов, обязательно буду рекомендовать всем своим коллегам. Спасибо, Татьяне.